Опять один брожу по улицам один Рядом никого не замечаю Словно никого нет, сам себе я господин Не пойму, о чем же я мечтаю Что во мне скрывается, и сам я не пойму Словно не с собой я рассуждаю Тут возникнет мысль, я ее тут же запишу Но не всегда себя я понимаю Я Но мимо год за годом жизнь идет, пока я за ней не успеваю. Может кто подскажет, что же сделать мне еще? Что же делать, все же я не знаю. Все же я надеюсь, счастье постигаю я. Может счастье все же где-то рядом? Как будто слышу, слышу трели соловья, трели соловья под звездопадом. Я среди людей опять один. Где мой черный пистолет? Я среди людей опять один.